Глава 11. Исаак Жители Ханаана были идолопоклонниками, и Бог запретил своему народу смешиваться с ними посредством брачных союзов, зная, что такие браки ведут к отступничеству. Авраам был уже стар и близился час его смерти, а Исаак все еще не был женат. Авраам опасался за Исаака, ведь в земле язычников он был окружен пагубным влиянием, Отец хотел выбрать для сына жену, которая не отвернет его от Бога. Он поручил это важное дело своему старшему рабу, который уже долгое время честно и верно служил ему. Авраам потребовал от своего слуги дать торжественную клятву перед Господом, что тот не возьмет для Исаака жены из хананеянок, но что он отправится к родным патриарха, почитающих истинного Бога, и там выберет жену для его сына. Он также велел ему остерегаться и не брать Исаака в ту страну, поскольку практически все жители тех земель были запятнаным и дало поклонство. Если же слуга не найдет девицы, которая согласилась бы оставить дом своего отца и отправиться в страну проживания Исаака, то будет свободен от данной клятвы. Это важное дело не было оставлено на усмотрение Исаака, чтобы он мог выбрать себе жену самостоятельно, без помощи отца. Авраам ободрил слугу, уверив его, что Бог увенчает его миссию успехом, послав впереди него ангела. Без промедления слуга отправился в долгое путешествие. Прибыв в город, где жили родственники Авраама, он горячо молился Богу, прося помочь ему с выбором жены для Исаака. Он просил явить ему очень явные, явственные знамения, чтобы не ошибиться в таком важном вопросе. Слуга решил немного отдохнуть у колодца, куда женщины приходили за водой. Там особое внимание своими учтивыми манерами и вежливостью привлекла к себе Ревека. И все доказательства и знамения, о которых он молил Бога, указывали на то, что Ревека была той, которую Бог благоволил избрать в жены Исааку. Она пригласила слугу в дом своего отца. Там он рассказал отцу и брату девушки о знамениях, полученных от Господа, о том, что Ревека должна стать женой сына его, господина Исаака. Тогда слуга Авраама сказал им, «И ныне скажите мне»,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 когда раб Авраамов услышал слова их, кто поклонился Господу до земли. Бытие, глава 24, стихи с 50 по 52. После того, как все было устроено и согласие отца и брата было получено, позвали Ревеку, чтобы узнать, согласна ли она отправиться в незнакомую ей землю, расположенную далеко от дома отца и матери, чтобы стать женою Исаака. Ревека, поверив в то, что Бог избрал ее в жены для Исаака, ответила «Пойду». Бытие, глава 24, стих 58. Брачные договоры в те времена заключались с родителями, но никого не принуждали жениться или выйти замуж за нелюбимого человека. Дети доверяли суждению отца и матери, следуя их советам и дарили свои чувства тем, кого их богобоязненные опытные родители выбирали для них спутники жизни. Если же кто-либо поступал вопреки их воле, это считалось позором. Какой контраст с тем, как сейчас обстоят дела у современной молодежи? Вместо того, чтобы проявить уважение и должное почтение своим родителям, прислушиваясь к их советам и пользуясь преимуществами их мудрых суждений при выборе пары. Они торопятся, руководствуясь влечением, а не мнением своих родителей и страхом перед Богом. Часто случается так, что они вступают в брак, даже не сказав об этом родителям. И во многих случаях поспешные союзы делают их жизнь несчастной, потому что как зять или невестка, не считают, нужным печься о счастье родителей. Молодые юноши и девушки иногда проявляют излишнюю независимость в вопросах брака, так как считают, что Господь не имеет никакого отношения к ним, или они к Богу в этом вопросе. Они полагают, что выбор спутника жизни это исключительно их дело, к которому не должны быть причастны ни Бог, ни родители. Они пребывают у уверенности, что в данном вопросе следует полагаться лишь на свои чувства, полностью отдавшись им. Но на самом деле они совершают ужасную ошибку и через несколько лет брака сами убеждаются в этом. По этой причине в мире существует столько несчастных союзов, в которых так мало искренней возвышенной любви и проявления великодушного терпения по отношению друг к другу. Нередко в своих домах они ведут себя скорее как капризные дети, нежели как достойные, проявляющие друг к другу ласку муж и жена. С самого детства Исаака учили любить и почитать Бога. В возрасте сорока лет он согласился жениться на богобоязненной девице, которую опытный богобоязненный слуга выбрал для него. Он верил, что Бог поможет и направит его в, выборе, в вопросе выбора невесты. Сегодня дети в возрасте от 15 до 20 лет, как правило, считают себя вполне разумными для того, чтобы совершать выбор без согласия родителей. И если им сейчас сказать, что в этом вопросе они должны руководствоваться страхом Божьим и молить его о помощи, они бы восприняли это с невероятным удивлением. История «Женить боисаака Исаака» записана в Священном Писании, чтобы каждое грядущее поколение брало с него пример, особенно те, кто исповедует веру в Бога. Воспитание, которое дал Авраам своему сыну, заложив в нем любовь к благородному послушанию, записан как пример для родителей, следуя которому они призваны наставлять свои семьи. Они должны научить своих детей уважать и подчиняться их авторитету. Отцы и матери должны осознать, что на них лежит ответственность направлять в нужное русло чувства своих детей и побуждать их следовать родительским наставлениям и воле в выборе спутников жизни. Это печальный факт, но сатана все же имеет огромный контроль над чувствами молодых людей. Встречаются и родители, которые считают, что привязанности молодых людей не следует направлять или сдерживать их. То, как в данном вопросе проявил себя Авраам, должно стать упреком для них.